Итак, здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Big Money, и в сегодняшнем видео я хотел бы вам рассказать про один такой сайт, который вам поможет накрутить ваш канал на YouTube, то есть накрутить просмотры на вашем канале. Давайте мы немножко, наверное, начнем по порядку. Здесь вот у нас главная панель, панель управления, где у вас тут ну, написано все ваши действия. Дальше выполнить задание здесь вы можете, чтобы заработать вот эти вот коины, которые вы будете потом ну, тратить на продвижение своего канала. Здесь вы можете подписаться на канал, если кто-то подал задание и получится 150 коинов. Если поставите лайк, поступите, получите 100 коинов. Ну коины это у них такая типа рубли. Единица расчета. Здесь добавить задание. Сейчас мы с вами обязательно добавим задание новое. Здесь вот написано «Мои задания». Я вам хотел бы показать, что действительно оно все выполняется. Вот они. Задание и вторая страница. Здесь я вот ставил по 242 секунды, 130, по 30 секунд. Все абсолютно по-разному. Реферальная система существует здесь, где вы будете набирать себе рефералов. Люди, которые будут... Ну, заходить под вашей реферальной ссылкой. Вот она она, ваша реферальная ссылка. Ее копируете и предлагаете людям. Если они заходят, посмотрели 100 роликов, то вы получите 1000 коинов от каждого участника. Итак, давайте же посмотрим, как же нам добавить задание. Чтобы задать, добавить задание, нам необходим, ну, скажем так, сам ролик. Я вот для вас загрузил ролик, у него еще нет просмотров. Только что загрузил. И получается нам надо взять отсюда ссылочку. Вы вот это копируете. И мы вот сюда вот вставляем нашу ссылку. Вот у нас сейчас появится картинка с нашим видео. Вот она на нашем видео, называется «Фокус с колпачком». Все, «Фокус с колпачком». Время в секундах. Сколько же вы хотите просматривать? Так как у меня ролик этот 50 секунд, я естественно здесь поставлю ну 50, ну я поставлю, можно просто 50, можно 30 было поставить. Количество просмотров, ну давайте я вот поставлю 300 просмотров, чтобы было у него, у этого ролика, и максимум просмотров в час. Если вы поставите здесь цифру 1, то у вас за час будет просматриваться один просмотр. Если 2, то 2 просмотра за час будет. Я вот 2 поставлю, например. И вот здесь что еще такое интересное, что здесь есть. Здесь вот нажимаете «Поиск на YouTube», «Источники трафика» – это откуда будет. Ну, вбиваться запрос. Здесь вот я как обращал внимание, уже как вы видели, я много видео запускал. И там все показано, что перед тем, как ваш ролик начинается, открывается главное ютуба, и уже потом вот туда вбиваются ваши теги, которые вы здесь сделаете, и по ним уже идет поиск видео, якобы, и потом только начинается уже просмотр. Вот смотрите, мы сделали 50 секунд, 300 просмотров, и у нас получается, надо отдать 7650 если я вот здесь вот сейчас сделаю, смотрите, 500, то, естественно, у меня увеличится коины. Мне надо будет 12750 коинов. Ну, давайте я вот так вот 500 и оставлю все. Мы нажимаем «Добавить задание». Ваше видео успешно добавлено. Теперь заходим в «Мои задания». Вот у нас появился фокус колпачком. И у него уже получается 51 просмотр. Здесь у нас так еще и есть по нулям. Сейчас я вам покажу, что здесь вот реферальная система. Я вам ссылочку все это показывал, что люди будут заходить под вас. Уровень. Ваш уровень. У меня вот 1.8 начинается с единички. И вот здесь вы можете посчитать, за что же вам дают вот эти вот уровни. Уровни, и вы уже тогда, вам больше коинов вот этих будет добавляться за каждый просмотренное ваше видео. Просматривать видео вы будете вот таким образом. Вот здесь вот в углу у вас будет запустить YouTube клиент. Вы запускаете у вас новый такой мини-браузер, нажимаете «Запустить». Теперь главное вот эту вот вкладку не закрывать. У вас просто открылась новая вкладка YouTube. Все. Здесь вот у вас пошли просмотры. Видео уже вот наша панель управления. Осталось 13 тысяч коинов. Еще вот как раз хватит два видео. Ну, Но на ночь просто вот совет мой, чтобы днем компьютер ничего не засорялся. Не загружался особо. На ночь просто включаете. И у вас ночью просто идут-идут просмотры. А утром и днем вы уже сможете тогда и сделать. Вот здесь есть как бы у них акции такие, что вот сделать репост группу Ссылка на запись. Вот здесь почитайте. Я вот что-то у меня здесь не получилось. Не получилось делать. Вступить в группу к ним. Я вот вступил, получил 3000 Вступил. Ну, нажал твитнуть на ихнюю группу в твиттере получил две здесь вот про видео про их если запишу в ютубе получу там 10 тысяч ну и в общем почитайте еще здесь есть такая как бы она не особо то интересная но просто если вы хотите и разлезься там отдохнуть то здесь есть колесо фортуны джекпот 73 тысячи но сомневаюсь что вы сможете выиграть джекпот хотя вот кто то вроде бы как бы выиграл написано выигрыш сорвал джекпот вот запускаете нажим запуск и у вас колесо сейчас будет крутиться стоимость одной игры здесь получится ну, получается 100 койнов вот я выиграл 150 сейчас если я сделаю обновить то у меня здесь получится было 13 с копейками ну вот ну, 50 койнов сейчас добавится только 13 135 ничего я практически не потерял вот так можете поиграть но навряд ли вы много выиграете здесь я уже сколько играл просто по два-три раза кручу когда мне необходимо потратить время итак давайте же немножко посмотрим вот у нас уже получилось 47 просмотров осталось если я вот за сегодня посмотрю 50 роликов тогда здесь у меня будет уже 500 коинов я смогу забрать Сегодня я еще не просмотрел, у меня еще все впереди. И вот теперь, где же у нас наши задания? Добавить задания? Нет, мои задания. Ну, получается, у нас еще никто наш ролик не просмотрел, но это все просмотрится. Я уже, как вам показывал, что выполненные задания мои. вот. Ну, получается, здесь... Покрестность на 5% если вот я загружал вот это вот видео 1058 то ну, тысячу просмотров там точно получилось Ну очень мало не засчитывают просмотров В основном все просмотры засчитываются Здесь вы можете как добавить задания Я недорассказал просмотры Можете лайки подписчики и подписчиков себе заказать Вот как вот выполнить задание вам предстояло что вот выполнить задание получить 50 коинов получить 100 коинов за лайки ну в общем и все ссылочку на этот сайт для накрутки я оставлю под видео всем спасибо подписывайтесь ставьте класс до скорых встреч